Меня зовут Мария, я делала лазерную коррекцию методом SMILE. Честно говоря, мне много рассказывали именно про этот метод, то что он наиболее быстрый не наиболее, наименее болезненный, скажем так. В целом сама операция довольно быстрая. Мне кажется, больше вы, если будете делать, устанете от ожидания, от того, что будете принимать какие-то анализы предварительно делать. Но в целом операция очень быстрая, минут буквально 5-7 занимает максимально некомфортно именно вот когда ставят э, лекарь э, потому что очень сильно хочется моргнуть, но <связать> ты понимаешь, что у тебя не очень получится, э, но в целом потом немножко некомфортно смотреть на свет, э, немножко могут быть болезненные ощущения. Вот, э, лично у меня были, потому что у меня надрез был, видимо, с каким-то нервом, поэтому у меня немножко болел глаз на первые дня, 3-4 но в целом после недели ощущения абсолютно прекрасные, все видно, все шикарно. Как бы всех моих друзей я теперь вожу за ручку, потому что они теперь не носят, потому что есть я. Вот. Поэтому всем, кто захочет делать, очень рекомендую, очень помогает и в жизни, и там, в учебе, допустим, если нужно далеко смотреть, какие-то лекции записывать, все очень классно. Все, спасибо. Спасибо.